Военные строители с момента основания Севастополя играли важную роль в формировании вида и духа стратегической морской крепости Юга России. Город изначально создавался как база Черноморского флота, поэтому неудивительно, что его сразу проектировали и строили люди в погонах. Самоотверженному труду военных строителей, их подвигу во время тяжелейших месяцев двух оборон посвящены экспозиции одного из самых камерных и уютных музеев Севастополя – военного строительного комплекса Черноморского флота. Музей охватывает все основные вехи истории Севастополя, включая античный и византийский период этой земли. Естественно, один из его залов посвящен основанию города. 8 апреля 1783 года Екатерина II издает манифест о присоединении Крымского полуострова Тамани и Кубани к Российской империи. 2 мая в Ахтиарскую, ныне Севастопольскую бухту, входит эскадра Азовской флотилии под командованием адмирала Федота Клокачева. А уже 3 июня здесь начинается строительство первых зданий. Первое здание строит Микензи. Это его собственный домик на площади Ушакова. Маленький, одноэтажный, на 7 окошек. Когда этот дом переходит в собственности флота, останавливается Екатерина, которая путешествует здесь с Потемкиным позже. И этот дом называется уже дворец Екатерины. Весьма скромное здание. Также начинает строить... Адмиралтейство на восточном берегу Южной бухты, небольшую церковь на начале сегодняшней улицы Ленина, кузницы, которые должны были обеспечивать адмиралтейство с этими кузнечными работами. Решением жилищного вопроса матросы занимаются самостоятельно, благо в то время свободной земли в Севастополе предостаточно. Строительство жилья начинается на нашем центральном городском холме, который в то время называют... Хребтом беззакония, потому что э, там построены землянки, там построены мазанки, там жив, живут моряки, там живут э, рабочие люди, безработные. Короче говоря, э, в темное время суток туда офицеры даже боялись заходить. И только после того, когда к, становится губернатором нашего города Лазарев Михаил Петрович, этот хребет беззакония сносится и по проекту инженера Джона Уптона застраивается по новой. И те улицы, которые здесь вот на картины Карла Басоли видны, они и сегодня э, существуют на этих же местах. Сегодня вот эта улица Суворова, вот эта улица Советская, а половина улицы вот этой здесь улица Фрунзе. Дважды за историю Севастополя центр города фактически полностью уничтожается вражескими войсками. Но при восстановлении сетка улиц на центральном городском холме остается прежней. На этом холме, на центральном, строится при Лазаре всем известное сегодня здание храма Петра и Павла по э, проекту инженер-поручика Рулева. а также по его проекту строится здание девичьего училища для девочек 10-16 лет, э, дочерей нижнего, э, ни, нижних чинов. И это здание тоже до сих пор стоит э, целое. Ну, правда, нет башенок вот этих вот. Сейчас там э, Следственный комитет Черноморского флота. При <coughs> Лазареве строятся э, лазаревские казармы, которые э, сегодня э, э, видны со стороны э, южной, стороны нашего города. Перед казармами, ближе к Севастопольской бухте, Лазарев строит новое адмиралтейство, в том числе сухие доки, в которые по акведуку подается вода из реки Черной для завода кораблей. Что касается военного строительства, то значит, со времен Суворова на наших берегах нашей Севастопольской бухты уже было 4 земляных батареи. Но Лазарев в связи с изменениями во флоте и вообще в строительстве города решает эти земляные батареи укрепить, сделать их каменными, казематированными. И эти батареи у нас расположены по обеим сторонам нашей бухты: три с, лев... с южной стороны и три с северной стороны. На северной стороне чуть дальше от берега есть северное укрепление, остатки которого сегодня тоже можно наблюдать. Ну а константиновские и михайловские батареи мы их все знаем и видим каждый день. Построены они из крымбальского камня. Это известняк, который добывали в Килинбалке, инженерный отдел штаба Лазарева там его обнаружил. На южной стороне были построены Александровская батарея, на Николаевской и на входе в Южную бухту Павловская батарея. Самой крупной казематированной батареей не только Севастополя, но и всей Европы была Николаевская. Здесь также размещались не только военные объекты. Она достигала 460 метров в длину, трехэтажная с правой стороны и двухэтажная с левой, на 194 казимата, на 105 орудий. На этой батарее располагалось 400 человек обслуживающего персонала. Там был штаб, лота находился, там находилось все руководство городом, был храм, был э, госпиталь достаточно большой, обслуживающий персонал госпиталя. И в городе жители эту батарею называли «Ной в ковчег». Все эти батареи, пришлось, э, те, которые находились на южной стороне, пришлось взорвать при отходе наших войск после э, окончания первой обороны. Кое-какие остатки сегодня можно наблюдать. Николаевской батарея – это э, территория Приморского бульвара, бассейн, в котором плавают значит, рыбы в нашем Институте биологии Южных морей, ну и кое-какие другие остатки. С лучшей стороны проявили себя военные строители во время Крымской войны. Благодаря в том числе их усилиям неприятельские армии долгое время не могли взять Севастополь. Николай I был военный инженер и для себя решил, что у нас очень хорошо мы укреплены со стороны моря, а со стороны э, суши укрепление нам не нужно, поэтому денег нам на это строительство не выделялось, и вся южная сторона города, сухопутная, была абсолютно э, не укреплена. Ну, а когда противник стал обходить э, на нашу бухту ну, через Инкерман, заходить к нам в тыл с юга, стало понятно, что эти укрепления необходимы. Поэтому был вызван Татлебин из Дунайской флотилии, подполковник еще тогда. У нас был свой замечательный инженер, полковник Ползиков. И вот под их руководством начинают строиться бастионы сухопутные с первого по седьмой по высоким точкам которые окружают наш город. Между этими каменными бастионами были еще и э, насыпи, и, которые были и каменные местами, и земляные местами. И где-то они состояли из туров, вот этих вот корзин, э, без знака засыпанных землей и камнями. Из-за этого взять город с наскоку стало невозможно. Началась длительная осада Севастопольской крепости, в том числе с применением тактики подземно-минной войны, подкопав под вражеские позиции с дальнейшим их подрывом. В этой борьбе копателям-интервентам противостоял штабс-капитан Мельников, который из-за специфики своей деятельности получил прозвище «Оберкрот». Наши действия в этом виде, э, военных действий, были оценены даже противникам. Газеты «Таймс» писала, что наши э, контрмины гораздо более э, современные, более удобные. И вообще мы в этом виде войны французов победили. Они прорыли порядка километра 200 метров таких э, галерей подземных, а у нас было более 7 7 километров. Плюс ко всему мы были намного глубже. Наши эти контрмины были на глубине до 12 метров. И э, благодаря этому виду сражений мы продержались на 5 месяцев э, дольше, чем могли бы. Поражение в Крымской войне приводит к запрету России держать военный флот в Черном море. Что, естественно, сказывается на его главной базе – Севастополе. Развитие города останавливается на 19 лет. Только в 1871 году, после отказа от выполнения условий Парижского мира, в город вместе с кораблями возвращается полноценная жизнь. Развивается флотская и военная инфраструктура, строятся новые береговые батареи, казармы, жилые дома. Начало XX века приносит тяжелые потрясения для России и Севастополя в частности. Революция 1905 года, Первая мировая война, Октябрьская революция, Гражданская война, иностранная интервенция молодому советскому государству достается город, который нужно восстанавливать заново. И не столько город, сколько базу флота. Из 23 разрушенных батарей восстанавливается 10. Работают в основном уже советские специалисты. Правда, конечно, им помогают и спецы, которые остались еще с старских времен. Строится укрепление и крытие тоннельного типа, которые потом пригодили, очень пригодились во время Великой Отечественной войны. И восстанавливаются батареи 35 и 30. -е. Даже не восстанавливаются, скорее строится заново, потому что начало их строительства было 1912 год, и они были недостроены в связи со всеми событиями, которые, о которых мы уже сказали. И вот строительство их, этих батарей это очень такое серьезное строительство, которое и много времени заняло, и много сил. К началу Великой Отечественной войны Севастополь оказывается примерно в такой же ситуации, как во время Крымской войны. Город готов отражать атаку с моря, но с тыла защищен слабо. Сразу был организован отдельный инженерно-строительный отдел Черноморского флота. Куда вошли? Строительство номер один под командом военного инженера Саенко, 54-й наш механический завод, 95-й отдельно-строительный батальон, 178-й строительный батальон, это саперы, автобаза. Бетонный завод. И военным строителям было поручено к 1 ноября 1945 года построить артиллерийских дотов 75, пулеметных дотов 232, стрелковых обкопов 374, землянок и убежищ 60, командных пунктов 9 и подземный госпиталь в Инкермании. Военные строители в это время переводят все доты, которые были на деревянном основании, на бетонное основание. Строят аэродромы, так как был захвачен уже аэродром на Бельбеке, в Любимовке. Аэродром в Юхариной Балке построили за 18 суток. Это 70 тысяч кубометров скального грунта было разработано. 15 гектаров вертикальной планировки. Построено было 32 закрытых, вот, открытых капонира для самолетов, 20 закрытых, 4 командных пункта по углам и 6 бензохранилищ. Там люди просто жили. Это подвиг. Второй аэродром был построен в Казачьей бухте. И нужно было расширить аэродром на Куликовом поле сняли трамвайные пути, которые шли на Балаклабу, и расширили этот аэродром. Фактически все работы ведутся под огнем противника, в результате чего гибнет много военных строителей. Вот здесь, на этом снимке, ДОТ в шулях. Нужно было расширить амбразуру ДОТа. Пригнали отбойник, пригнали рабочих. Один погибает, второй, третий. Но все это сделали. Расширили так все ДОТы, которые были построены по линиям обороны Севастополем. Наш бетонный завод выпускает купола бетонные весом три тонны. И по просьбе, например, на, по просьбе командира бригады морской пехоты Горпищенко нужно было установить такой купол над наблюдательным пунктом ночью. Пригнали крановщик, кран, крановщик стропольщик погибают один, второй, третий, так к утру были смонтированы. Очень много погибало военных строителей. Нужно было удлинить пути для на Микензевых горах для. Движение бронепоезда железнякова то же самое. Ночью удлиняли пути, погибали рабочие. Сотрудники музея уверены, что львиная доля 250-дневной обороны Севастополя принадлежала военным строителям. На мемориале «Слава» в центре города указаны наименования их героических подразделений. 95-й отдельный строительный батальон, строительство номер 1, 178-й строительный батальон, за период обороны Севастополя военными строителями было построено 92 дота, 492 зота, 8 батарей, 252 командных пункта, 8 километров противотанковых надолбов, 32 километра противотанковых рвов, 180 километров траншей, 7,5 тысяч окопов, 30 тысяч противотанковых пехотных мин установлено и 3 аэродрома. После падения Севастополя генерал Гальдер, начальник Штаба вермахта сказал так, что Севастополь взят, Манштейнфельдмаршал, но еще такое взятие, и наш фюрер останется без армии. Под Севастополем погибло более 300 тысяч гитлеровцев. Это больше, чем за всю военную кампанию в Европе. Значительный вклад несли севастопольские военные строители в дело защиты Кавказа. И военные строители на побережье Кавказа строят оборонительные укрепления. Новороссийск полностью не был взят благодаря укреплениям, которые построили военные строители. Туапсе, бой за Туапсе шел два месяца. Фашисты рвались в бакинской нефти. Это была решающая битва за Кавказ. Он не был взят только благодаря нашим военным строителям. Было построено 25 аэродромов. Строили причалы, вручную забивали сваи по колено, по пояс или по горло в ледяной воде. Вот теми инструментами, которые я показываю, посмотрите, кувалда, лом. После переломной Сталинградской битвы, выигранной битвы за Кавказ и Курской битвы, советские войска готовятся к освобождению Крыма и Севастополя. 8 апреля 1944 года начинается Крымская наступательная операция. Наступил 1944 год, Красная армия в Крыму еще севастополь был занят В симферополе создается особо инженерно-строительно монтажная часть это будущий треть севастополь строй начинается штурм сапун горы 7 мая которая была очень укреплена бетонные окопы даже были бетонные бетонированные и все было окутано колючей проволокой впереди естественно идут наши саперы и военные строители разминируют прокладывают ходы сообщений 7 мая на Сапун-горе был штормовое красное знамя, и 9 мая Севастополь был освобожден. Взор освободителей предстает картина ужасных разрушений. В результате обстрелов и бомбардировок из 6 тысяч городских зданий уцелело всего 7. Был сплошной хаос, разрушены были все коммуникации и полчища крыс, кое-где редкие прохожие. Сразу же вошла с Красной Армии, Вошел строительные военные строители под командованием Ивана Алексеевича Лебеди. Иван Алексеевич по памяти буквально в течение нескольких часов нанес вот схемы оборонительных креплений. Все было заминировано. Заминировано было 3, 750 квадратных километров площади, из них 315 лесистой. И по счастливой случайности из того батальона, который минировал, остался один капитан Логинов. И он... Мог тоже кое-где указать по памяти минные поля. Очень было заминировано под балаклавой и на английском кладбище. Все дома, которые были в Севастополе, полуразрушенные. К ним было страшно подступиться. Качались стены, заминированы были. Военные проектировщики шли вместе с саперами. Вот на этом вот стенде материалы... Обследование главной базы, военно-морской базы Севастополя. Описано каждое здание, каждой улица. 1 ноября 1945 года Совет народных комиссаров СССР принимает постановление о мероприятиях по восстановлению разрушенных немецкими захватчиками городов РСФСР. В документе 15 городов, в том числе Севастополе. Поначалу работы идут не особо интенсивно, но после посещения Севастополя Сталиным вместе с Вознесенским и Косыгиным в августе 1948 года темпы резко увеличиваются. И выходит вот такое вот постановление Совета Министра о главной базы Черноморского флота в 3-4 года. И создается Севастополь-Военмурстрой во главе генерал-майор Камзин Иван Васильевич, генерал-майор инженерных войск Колеров, это первый начальник Севастополя-Военмурстроя, Генерал-майор Квочкин, первый помощник командующего Черноморского флота по строительству. Над восстановлением Севастополя работают лучшие архитекторы Советского Союза. Война закончена, но многие военнослужащие не мобилизованы. В город направляют 10 строительных отрядов по тысячи человек в каждом. Вчерашние танкисты, артиллеристы, летчики и пехотинцы берут в руки мастерки и лопаты. На второстепенных и подсобных работах задействованы пленные немцы, румыны, хорваты. Большая морская была построена из... И центр города Еленина построен из вот такого камня нашего инкерманского, называется нумулит, это переливый снег и сакская ракушка. Большая морская, это был уникальный проект, и молодые архитекторы предложили облицевать. Вот из такой вот инкерманской плитки пилили вручную нумулит, вот показано, как вручную пилился камень, вручную плитка. Чтобы облицевать квадратный один метр фасада, нужно было полтора человека дня. Это были очень трудоемкие работы, но они оправдали себя. Больше 70 лет большая морская, как игрушка фасады. Каждый дом, каждый фасад каждого дома не похож на другой. Колонны различных ордеров, капители. Вот капитель, это назывался так называли литой инкерман. То есть материал из такого вот крошки намулитовой добавляли цемент, Капители, сделанные вот из такого материала. Балконы, пилястры. Вот такая красавица наша большая морская. Когда в феврале 1945 года премьер-министр Великобритании Унистон Черчилль осматривал разрушенный Севастополь, сказал, что восстановить город невозможно. Президент США Франклин Рузвельт посчитал, что на это потребуется не менее 30 лет и существенный американский кредит. И Посмотрите, вот панорама. Восстановленный Севастополь 1954 году. Ни 50 лет, ни 60 лет, ни кредит Америки. Проспект Нахимба. Парад. 1 мая 1955 -го года. Театр Луначарского. Гостиница Севастополь. В период холодной войны военные строители продолжают работать в интересах Черноморского флота, города и страны. Новые корабли требуют модернизированные причалы, новые командные пункты и базы. Создаются уникальные комплексы системы дальней космической связи, уникальные испытательные объекты, как военный аэродром-тренажер для палубной авиации «Нитка» и многое другое. В музее военно-строительного комплекса Черноморского фото собрана богатая коллекция экспонатов и удивительная история людей, которые оставили себе память в виде тех удивительных строений и сооружений, которые до сих пор поражают воображение жителей и гостей города. Конечно, огромная роль в этой работе отводится сотрудникам музея, которые могут долгими часами увлекательно и интересно рассказывать о всех тонкостях и нюансах создания и воссоздания Севастополя. Ну, История музея очень большая. Она берет свое начало создание музея одной из частей строительного управления Черноморского флота, строительство номер один, которое было создано в 1941 году и путем объединения нескольких строительств в строительство номер один, которое практически занималось оборонительным сооружением во время войны и, соответственно, продолжало свою деятельность по восстановлению всех объектов непосредственно Севастополя, вот, послевоенное время. Впоследствии это подразделение э, присвоено было воинская часть 90-242. Оно одно из самых крупных подразделений строительного управления, которое выполняло от 30% до 40% объемов всего строительного управления. Музей располагался в здании воинской части на улице Коммунистической. Однако после развала СССР в 1993 году Россия передала это строение Украине. Экспонаты пришлось перевести в здание строительного управления на проспекте Нахимова. После этого начальником строительного управления, заместителем командующего Черноморского флота, было принято решение создать музей военностроительного комплекса Черноморского флота в полном объеме. А в полном объеме это таких... 13 генподрядных унеров, 6 субподрядных организаций, 13 военно-строительных отрядов, 3 автобазы и так далее. И так далее. То есть это э, подразделение насчитывало порядка 55 тысяч человек. И география работы строительного управления, она была от Измаила до Поти, по всему побережью Черного моря. Работали над созданием музея модел капитального строительства, военморпроект, морская инженерная служба. Тут сотни людей занимались созданием этого музея. Работали непосредственно в архивах, работали с литературой, вот добывали все данные, экспозиции и так, далее, и так далее. Открытие музея состоялось в 2001 году. Однако в 2010 году Министерство обороны России принимает решение о прекращении деятельности военных строителей, и с того момента на дверь музея вешают замок. До 2019 года, в общем, был в таком закрытом состоянии. Вот После чего э -э, ветераны собрались. Вот, Все-таки приняли решение продлить деятельность музея. вот Привели его в полный порядок с помощью спонсоров наших, таких как «Интерстрой» во главе с Кабаном Константином его сыном. Они очень материально помогли восстановить этот музей, потому что он пришел, так сказать, в такое ненаглядное было состояние. Привели в состояние его нормальное.